говоря, один человек в год – это который и, есть, погибает. Не говоря просто каких-то мелких травм. Мелкие травмы где-то так же самое, то есть один человек в год получается какие-то просто пополнения с автомобилем. Ну, естественно, люди, конечно, живут, там может какая-то инвалидность, например. Для автомобилистов у нас э, не придерживается скоростного городского скоростного режима. То есть все, все его, все его превышают. Ну, таковы реалии сегодняшнего сегодняшнего жизни. Поэтому этот светофор… Вот этот длинный отрезок, порядка двух километров от, от салюта до завода до последнего светофора он все-таки э, скоростной режим, ну, может, не сведет до, до скоростного режима, положенного в городе, но как-нибудь как-то нивелирует скоростные режим Я хочу сказать, что этот фотофор давно мы добивались и очень давно об этом разговоры шли, но ну, слава Богу, как говорится, лед тронулся. Вот светофор установлен на благо всем нам, и благодарность, конечно, вот, я хочу выразить Семенчеву за то, что он вот откликнулся на наши просьбы и в дальнейшем, в дальнейшем, это очень важно, чтобы он действительно был ближе к нам. С лет назад я купила здесь дом и начала писать во все инстанции Гаи. Областную Раду, Семенчеву, Сельсовет Антоновский, чтобы установили светофор или хотя бы сделали пешеходный переход, потому что дети, проезжая часть, жилой массив, район, дети идут со школы, старики, невозможно было пройти.